Сенсация дня. Мировые цены на шоколад, мировые цены, резко увеличатся, это сообщается как факт Бломбергом, резко увеличится из-за роста стоимости пальмового масла. Никто не скрывает, что пальмовое масло используется во всем уже мире, просто везде, в производстве шоколада. Бломберг. Указывает цена пальмового масла, которое используется при производстве многих продуктов, не только шоколада, но и зубной пасты, например, губной помады. Очень полезно все это для здоровья, никто не спорит. Губная помада, шоколад, зубная паста. Подскочила цена на пальмовое масло до, на 120% за последний год. На 120%. Сейчас тонна пальмового масла стоит 1091 доллара, максимальный уровень. На производстве негативно сказываются, естественно, последствия пандемии, а спрос на сырье при этом по-прежнему остается высоким. Губная помада, зубная паста и даже шоколад нужны постоянно. Основные поставщики пальмового масла это – это Малайзия и Индонезия – на них приходится примерно 84% мирового рынка. Пандемия коронавируса, сообщает Лента ру вызвала дефицит рабочей силы в этих странах и привела к сокращению производства. Крупнейшие потребители Китая и Индии в то же время наращивают объемы импорта. Многие и у нас в России утверждают, что альтернативы пальмовому маслу пока нет. Если фермы будут использовать другое сырье, это обойдется дороже, отмечает агентство. Ну, а о том, что это, возможно, не, это не экологически чистый продукт, это, возможно, онкология. Об этом у нас на платформе много говорили специалисты. Прежде всего, доктор медицинских наук Еделев. Рекомендую его интервью, они не потеряли своей актуальности, хотя он выступал у нас впервые после расследования Аркадия Мамонтова, сенсационных расследований Аркадия Мамонтова о вреде пальмового масла. Едерев выступил, имея перед глазами в руках материалы расследования журналиста Мамонтова, еще в октябре, и постоянно ведет эту тему. Доктор Дмитрий Едерев. При пальмовое масло нам это как-то... вот. В утешение, говорят, используют многие крупные транснациональные производители продуктов питания. Пальмовое масло содержится в печенье, шоколаде, в средствах для макияжа, ухода, ухода за кожей. Кроме того, пальмовое масло служит сырьем для производства биотоплива, то есть заменяет нефть, заменяет бензин и керосин, биотопливо и все. Пальмовое масло. Откуда оно свалилось на нашу голову? Есть ответ на этот вопрос из Индонезии и Малайзии. Впервые тема пальмового масла возникла, когда Малайзия решила рассчитаться за поставку наших боевых самолетов в свою страну. Еще в 90-е годы при Ельцине именно пальмовое масло. Чей это бизнес на самом деле, каких семей, Известно давно. Поставки пальмового масла в Российскую Федерацию продолжаются.